Приветствую всех любителей видеоигр, особенно любителей акул, потому что подводный наш с вами мир будет продолжаться Акула растет, статы растут, люди съедаются, все хорошо, ну значит акула жива Так, для начала, наверное, я вам покажу точки Потому что они очень выглядят красиво, хорошо. Потом мы пойдем по сюжету. Ну, то есть я собрал всякую мелочь. которая нужна это сундуки. Но в целом их нет смысла показывать и знаки. То есть я как бы в целом сделал так, чтобы можно было посмотреть только достаточно самое интересное. Вот. Во всем, что можно увидеть, по крайней мере, в этом мире. Ну, помимо самого мира буквально У меня дома есть такая пробка для ванной и скажу я вам эти штуки просто магнит для волос и мусора а ее можно как-нибудь убрать то есть вы просто уже представляете да, принципе, если ее вытащить если она ну как бы это самое, не декоративная тут то можно было бы полностью здесь все сушить пока в целом по-другому никак и не скажешь все-таки электрическое тело мне очень нравится. Оно в целом.. На суше не работает. А вот телепорт на суше. Ой, телепорт, а вот на суше упали меня работает нормально. Опа, плод. Который, в принципе, можно сломать, я понял. А, ну он так чисто для красоты. Это хорошо. Так, некоторых уже красненьких я просто так могу съедать. Это тоже хорошо. Но на воде, то есть поверх, когда у него торчит плавник, он реально намного быстрее плывет Это уже все-таки выяснилось очень хорошо Ну и еще прыжки помогают Ускориться, потому что у нас время не так много с вами вместе провести А посмотреть нужно успеть очень много Сейчас мы людей, конечно, кушать не будем а Вот черепаху, кстати, надо скушать. Еще пригодится Потому что... А, ну и жиры тоже нужны, углеводы нужны. Все, ой, ну, надо нужно по потихонечку кормить. Я просто специально эти места, в принципе, нашел, но не осматривал, чтобы он мог еще и вас порадовать. Ага, я понял, здесь это все делается на хорошо. Давай водичку. Несмотря на свою репутацию борцов, аллигаторы не знакомы с профессиональной техникой захватов. То есть здесь обучали аллигаторов сражаться. Понимаете, между собой. Я могу так просто сейчас вот так спуститься к аллигатору и просто не О, это, кстати, бойцовский аллигатор такой. Так сопротивляется. о А, еще... Блин, у меня еще тело такое стоит. С активной способностью. Я еще ни разу не истратил, потому что привык сражаться так. То есть, как есть. Сейчас на сушу выкинь, да? Так, здесь надо проплыть обязательно. Звуки в этой игре меня очень радуют, потому что они стере стерео. Я не знаю, как назвать еще по -гругому. Потому что здесь тоже, в принципе, как и в Ghostwire Tokyo, надо обязательно быть в двух наушниках, чтобы хорошо сливаться с этим миром в целом. Так, я как понимаю, что это красное. Красное это... Что это такое? А, это, это враг-цель. Все, я понял. Это цель, которая нас преследует. Я понял. Все, спасибо за подсказочку. Так, а там далеко по суше-то? Ну, кстати, не очень далеко тоже. Домку ускорься. что еще здесь пок совершать. Ну, тут такая прям почти. Как... как. Дельфин, такой своего рода. Я не знаю, дельфины. Ну, дельфины, я думаю, смогут так передвигаться. Они же могут на куче находиться. Стоп. Тут уже подальше. Но я думаю, мне хватит кислорода, чтобы добраться, потому что мы прокачивались же в свой возраст. Да, нормально. Смотрите, как долго могу на суше находить. А ведь с возрастом еще дольше смогу. Надо гнездить быстрее, надо гнездить быстрее. На мели, помните, лучше всего остаться со своим каноэ и погибнуть почетной смертью храброго моряка. То есть, заметьте, он практически на суше, но все равно он здесь мертвый. Да, не повезло ему немножко, если честно. Осталась последняя точка. Мы за них получаем опыт. Жиры, углеводы и все снимается. Кстати, вот, а там как-нибудь описано? Вообще что это каждое значение? Просто тут жиры, кристаллики, какие минералы. Ладно, минералы. Получается, жиры и красное, что ДНК. Получается. И мутаген. То есть, как я это воспринимаю. Отлично. Я когда-то покупал солнцезащитный крем Sunshine. Пока не прочитал, что в его состав входят 7, вызывающих гормональные нарушения химикатов и пальмовое масло. У-у-у серьезное заявление, если честно. Так, у нас здесь тоже этот сундук я не могу пока взять, по-моему. Все вещи, которые я не взял, вот этот я тоже не могу запрыгнуть взять. А вот это вот сколько у нас осталось, мы можем добить. Четыре, раз, два, три, четыре. Отлично, мы сейчас это тоже добьем. И уже идем к сюжетке Ну, то есть как бы, как интересный факт. Ну ладно, Долг, это я потом, у комментарии тревог. оставили Может, на канале, что-то интересный факт, и... это потом, и... Так, мы идем сначала природы. сюда. Блять, у меня ж мурашки по коже от его смерти пришли, прикиньте. Вот эту вот штуку я не могу взять, я уже пробовал, знаете, как бы не только... Ух ты, подождите. А что я так высоко сейчас прыгнул? ну-ка, дубль два. Я уже пробовал, в общем, это, хватало тюленей, тюленей, ну-ка, ускорься. Раз, два, три Нет, все не дотянусь Хватал тюленей и пытался хвостом по В них, короче, ударить хвостом Но не срабатывает Цель, цель отмечается Так, так, так, а что это На английском А что? Я заметил Просто обычный люд раз Разговорочий людей, все на английском Я только сейчас об этом понял Только сейчас до меня дошло Что они тут разговаривают просто на английском О, это это на помнишь, помните, Наши был? Наши океаны по-прежнему находятся под большой угрозой. Но совместными усилиями мы можем добиться того, чтобы и нашим потомкам оставалось, куда сбрасывать старые шины. Это жестоко. Так, мы, может быть, сейчас даже по сюжетке пробежимся, кстати, по пути. А почему нет? Как раз посмотрим, как это выглядит. Ну -ка. Я хотел съесть ее, но она убежала. Просто не хочу ходить под воду, потому что так как бы быстрее. Времени реально ограничено в целом. А так хотя бы чуть побыстрее, в целом. Так, рот, точная труба, уничтожить цель. Khanh. Кого уничтожить, Регатора? Это вообще не проблема, иди сюда. Ну, как бы, раз уж надо его съесть, Ну, типа, ну-ка. Так, я подрубился. Ух, какая музыка заиграла! Вот это что, авторские права сегодня у меня будут, да? Или да? Я не того съел, походу. Подожди, подожди, подожди. Я не того съел. Ка вот надо было тебя съесть. Блин. Так, постом, хвостом, Пока музыка играет. Все, доиграл. Да Ладно, я его и так съел. 15 уровня. Ой, а что-то он меня... Это самое, колбасит неплохо так. О, оглушение. Я что, думаешь, уклоняться что не умею, что-то? Фига -то его оглушила, а так вот оп, оп, и со спиной ай, ну, ладно ой а он укуски, его на куски порвало он его не съел до конца нифига себе он вот, теперь съел, теперь можно и дальше а, ну тут еще одна цель по пути, а, ну это лодка, это потом это потом так, сначала едем дальше цель собирать, ну в принципе способность мне нравится, а, вон Вон, вот эта вот точка, куда нам надо Хотя окунь 6 съедим Активная способность, зато приготовилась Тоже хорошо Но мы сейчас туда все-таки не пойдем, ладно У нас еще времени много Так что пишите комментарии обязательно Мне все равно приятно, и вам приятно, и мне хорошо, все, все хорошо Так, это охотники, нет? Нет, ладно А, да, это охотники я вас два там Нифига себе, умные придумали на меня охотится еще. Веревки перекрыть не могу, что уже жалко. Так, ну они меня потеряли, но сейчас снова найдут, потому что сейчас. Да ладно, я что, то на 50-50 на суше буду. Да куда ты, ну на, лю... на чаек-то? Дается аренда вы должны. Открытая планировка с винтажной атмосферой. Блин. вид на озер. Выглядит очень серьезно. Я бы сказал, да, очень ужасно. Потому что она все полностью открытая. Так, сразу сюда, потому что нам так проще всего туда попасть. Стараюсь, в принципе, ничего такого важного не упускать. Стоп, что это было? Это был сон такой большой, опять же. Блин, сомики здесь вообще хорошие. Раз, вот, смотрите, какой человек стоит рыбачит. Хочешь акулу поймать, братишка. Блин, если я его съем, то на меня потом опять начнут охоту объявлять. Есть, как бы у меня сейчас вообще не хочется, если честно, этим заниматься. Я как бы самое важное постарался собрать Судьба доносчиков Хочу заверить преступную Эх... группировку Анталини в том, что Эх... эта запись Ни в коем случае а могу не попадет В окончательную реакцию Эх... нашей программы Я их могу атаковать, но не могу съесть Потому что они, блин Блин, а почему я их не могу съесть? Отстань от меня Так, подожди, подожди, как я это открыл? На Н, как интересно Так, осталась последняя территория Десятая, да, все отлично Нам как раз по пути да, отстань, Хэтмен. Еще догнать меня хочет, представляете? Ты здесь не переплывешь. Ну-ка, интересно, давайте посмотрим, попробуем. А даже не, даже не попытался догнать. Да ладно. А, блин. Единственное, знаете, что мне не нравится в электрическом теле? В том, что даже если я просто захочу перепрыгнуть людей, просто захочу как перепрыгнуть или еще что-то в этом роде, то мне просто все равно ударит их током. Так, надо вот эту штуку обязательно съесть. Почему? Потому что это самое. Заметьте, причем нападает только на меня. То есть вот, это, вот эта вот опасная хрень вообще не опасна, да, для них? Не, ребят, вы... О, смотрите, как красиво. Выглядит неплохо. Мне это не очень нравится, что все, кто считается, в принципе, для меня опасными... Для друг друга не считаются опасными. То есть тот же самый аллигатер. Почему? О, теневые зубы. Весна <визна> 1973 о, о, года. <визна> Волшебное время для порт -Пловиса. Местная любимица по кличке Балаболка заняла 20 место <гас> в дерби и город вышел на лидирующую позицию в стране по уровню мелкого воровства. так, так, так, так, так. так. Акула на вас посмотрела, спасибо, теперь мы идем по сюжету. Потом мы будем смотреть на этих самых, на теневые зубы, которые я открыл. То есть мы, в принципе, уже начинаем открывать для себя эволюцию. Эволюция что-то хорошая. Но вот это электричество меня бесит, что она бьет всех током. Я хочу, допустим, красиво перепрыгнуть сверху там. Парочку прыжочков и вот так вот окунуться. Да, как бы так. Оп, как бы красиво в целом. Но мне не дают. Так, Снова на борту факт. королевы Каджу. Это Кайл, а. сынок мой. На лето приехал. Мать без Изучает бискультеп. морскую биологию. А, а, а -а -а, у меня одна рука. А я все одно могу крючок к леске привязать. А он с двумя едва боты завязать умеет. Ух, весь мамашу, не иначе. А -а -а. Я-то своему папаше круглый год помогал. Много времени вместе проводили. Но близки не были. Он был охотник на акул. И все на этом. Если кто и мог поймать мегалодона, так это он. То есть я должен... Думал, даже... это правительство эксперименты ставило и упустило рыбину. Ох, как он хотел эту акулу словить. Ох, как хотел. Нашел ее однажды. Да... Не выжил, и по поймал. Я говорю, не поймал. Аж не поймал. Что, что случилось с вашим отцом? What? Что произошло? Uh. когда мне тут весь день с тобой беседы бесед. Портсгловой надо Вообще-то, вот наш канал, Мэн Итер. А, это это название телепередачи. Я понял, понял, понял. Ну ладно, приветствую вас на Мэн Итер. вами с вами Арихард блан Наша молодая акула, ищущая свое место в мире, унаследовала долгую семейную традицию. Отлично, мы сразу же продолжим подходить сюжет. Блин, надо бы уровень опнуть, если честно. Кстати говоря, давайте-ка сейчас фауну покушаем немножко. Потому что уровень надо вправду поднять. Потому что если я там вырасту, если я там вырасту на этом новом уровне, то это самое. То это будет, ну, как бы, эволюцию получит, Это будет уже очень хорошо. А если нет, ну, нет, так нет. Кто там на меня охотится-то? Щука? Толку от Так-то сверху. А что, это самое, буль сегодня? У меня там далеко? А, это в новой зоне уже. Это уже в новой зоне. Ну, попыли, а почему нет? Так, как туда попасть? А, через правый берег, я понял. Хорошо. Откроем новую зону, возьмем там грот. Если что, по пути прокачаемся, как раз и в новую игру там в любом случае надо будет зайти и там получим эволюцию. Профит, по-моему. По-моему, лучшая идея. Так, вкусный бомжи, есть 8 человек. Нет, за 15 мне не дали эволюцию. А жа. Так, я понял, правильно. Жаль. Так, достичь ро... типа роста взрослый. Если бы дали эволюцию, я был бы больше раз. Так, сомика по пути. У меня тоже. До да всех пока по пути будем ездить, раз уж мы уже туда пойди, пошли. Так, а тут перепрыгивать надо, да? Такая-такая туша. Жилой комплекс Золотой берег построили для богатых приезжих, чтобы они наслаждались зрелищными видами океана и закрытыми пляжами, отделенные забором от местных. Какая-то хорошее. королевская рыцарь. Так. А, допрыгнуть я смогу, интересно Блин, люди, не мешайте Я, наверное, смогу допрыгнуть Давайте попробуем, я сразу при вас покажу, как я примерно достал подобные штуки Да, я сейчас попробую допрыгнуть О, это уже туша такая жирная, что она уже, когда падает в воду, она уже на бок заваливается Опять рано прыгнуть, да что ж такое сейчас, сейчас, сейчас, сейчас Мако, 10 уровня, ты у меня решил напасть Где ты? А она, кстати, быстренькая такая, падла. И это свою а это надо, кстати, отравлять. Ух ты, какая она уклончивая. Ее надо реально это, теневыми зубами фигачить. Ничего, глушение ты получаешь, как и все рыбы, поэтому... У тебя без вариантов. Ах, ты ушла от меня Где ты, где то Вижу. Сожрал 400 400 за нее дали Вот это хорошо Так, раз, два, три И... Ай, почти Так, ладно, сейчас будем с берега туда На нее нырять Так, давай И пошла, пошла, пошла, пошла Отлично Вот так вот примерно Я все вот такие детальки собирал в целом Летаешься спокойно Так как это новая зона ну, ну, А, я думал на самой верхушке Этой пальмы Используешь эхолокатор почти последнего уровня Или последнего уровня Последнего уровня эхолокатор И там сколько-то метров он берет Сколько-то метров он захватывает И тем самым мы берем территорию Но естественно я опять же таки Соберу все сундуки Потому что они бесполезны Их просто собираешь Просто собираешь для прокачки если будет эволюция без вас, естественно, эволюции я делать не буду. Вы должны лицезреть. В целом. Так, Природа это потом. Мать очень аккуратно я помечу. Вот, ну и сундуки я как раз покажу, потому что тут есть один. и вы видели в целом. Он просто съедает, получает опыта. Так, что там было опасно? Так, еще один сундук обнаружил. То есть, в принципе, у меня сейчас, видите, уже, считай, все по локации, все, что здесь есть, считай, уже найдено. То есть из-за того, что локация сама по себе небольшая. Так, а подождите, а мне что, надо под эту штуку как-то это самое спуститься? Где? А, все, вижу, вижу. Жалко нам нового это не дали, конечно. Очень новый город. В гроте можно получить короткую передышку от бурь и невзгод залива. Так. Теперь, а, ну теперь, кстати, насчет челюсти, теневая челюсть. 6 пассивка, 6 урона от укуса и 30 восстановление здоровья при укусе. Эта эволюция позволяет вам исцелять себя, поглощая кровь кусаемого вами жертвы. О, вот это круто. Круто, но ну, вот это, конечно. Ну, вот, кстати, она прокачивается за красненькую, поэтому прокачаем. И будем пока копить, чтобы дальше прокачивать. Ну, электрически я хочу просто все электрическое, со... ну чтобы все собрать электрическое, это нужно опять это самое, идти стараться. Так, по заданиям. Ну погнали сразу, мы не будем долго задерживаться, сразу же будем выполнять основные квесты. Ну с ближайших, да? Не, ближайшее вот это получается. Вот это вот, 400 метров. Все остальное потом. А тут надо на сушу а нет, не надо насуш. О, тут ребятки на гольфике Ой, на гольфике, на этих На миникарах, чтобы в гольф поиграть А сколько людей-то здесь? М -м, красота Акулка, о, это рыба сама Ко мне вроде идет. Королевская скумбрия То есть, в принципе Теперь можно еще хилиться кушая. Так Блин, королевская скумбрия, ты жирная такая, ничего себе а кто мне, в принципе, должен помешать, чтобы это самое... Прокуда? а а вот эти вот детишки, да? А чё вы, ребят? Вы как бы это самое зря, по-моему, на меня напали, потому что... Как, электричество ты никто не отменял. Вот этим самым электричеством очень кайфовая штука, потому что... Они оглушаются. А если у меня будет полный сет, то это вообще красота. Так, подождите, а давайте еще вот так вот сделаем Так, подождите, подождите Ух ты, какая обраменная эта тварь Ой, где, где, где, где, где, где, где Пока на мне ульта, я назову только как ультой Они просто для меня так Я ему хвост отрезал, что ли, что? Такое ощущение, он как... Да, я ему жопу оторвал просто, представляете? Мне нравится эта игра еще больше Потому что в целом Я теперь акулом Могу оторвать часть Ну вообще, как каким-либо животным, Прежде чем добить его, допустим Я ему оторвал часть тела Вообще, красота, на самом деле Но здесь они уже посерьезные Сами противники Так, еще надо съесть четверых надо вообще с радиацией выбирать обязательно, надо обязательно съедать. Увидел, съел, увидел, съел. Почему их нельзя пропускать? Потому что это самая редкая, в принципе, пища, которая здесь есть. Без нее по-другому не Но мы кушаем королевскую скумбрию, чтобы здесь другие животные это самое... Другие опасные существа для нас не разумны. известно, что акулы быки в отчаянии едят и глобожат. Я тоже ничто так не поднимает настроение мотрелей, как вид 73-летнего джентльмена с клюшкой для гольфа. Из любви к этому спорту они приходят на нерест в воды клуба кривая клюшка. О, как. Не бойтесь, не бойтесь, я здесь так просто плаваю. Здесь же другие акулы плавают, назовем это так. Ну, это тоже сейчас возьмем сразу. По пути все там так на заборчике развертка заказавший этот шедевр вероятно находит его эксцентричным мне же он кажется банальным и избить так там сто процентов опять эти ребятки будут которые будут меня бесить так вот я на задании каус естественно или это внизу подождите Блядь, мешает так ладно где-то тут спуск должен быть да или что Я не понимаю, что от меня хотят. Я думаю, на меня вот сюда надо. Я так и думал. да. Тут как раз и враги будут. Да, да. Обязательно не так. Блин, крылевская стуга есть в уровня. Да ее фиг спешит просто так. Они все, получают, они все хотят меня напасть, но получают урон от электричества. Либо ну, передумывают, потому что оглушаюсь. Либо это самое. А, ну, либо кусают, естественно. Они все так в угол забились. Все бедненькие, испугались меня. Ой... Бедняшка, так я вас всех готов съесть, хоть все-таки большом уровнем, у меня уже половина. Колбейк проявляет презрение к титулов. Будь то наследственные или еще какие -то. Так, подождите, ребят, я еще не закончу. Просто столько много, и вы все красненькие. Реально так уровень очень быстро поднять. Их тут большая толпа. О, ящичу. Еще... А его я могу потом забыть. С момента рождения холодные бесстрастные глаза акулы постоянно разыскивают пищу. Конечно. Чем больше ешь, тем здоровье тела. Здоровье. Так, погнали следующий. Ой, я взял у ту подключил, случайно. Ну ладно. Блин, в менюшке даже пауза работает неплохо. Мне нравится. Так, ладно. Мульттак отключить можно, не? Уже? Что, мне надо людей съесть? 10 человек? Эх, что поделаешь? Ради такого, И людей съесть, наверное. И всех только Ой-ой-ой. Ой, Воду можно вернуться, пожалуйста? Артилочку? Так, я съел, я съел только троих чтобы на закрыть пляж. Но зачем это делать, когда можно выпустить банду местных антитаминщиков Синус способен. 16 уровня. Так, так, так, так, так, так, я возвращаюсь. Вот. Все, все, все. Так, а иди сюда, десайт. Я еще, кстати, свой квест не выполнил, поэтому отстаньте, да, я меня. Может, не дамага наносит, а Опа, я уже на другой стороне, пацаны. Переплывайте сюда, пожалуйста. That... <coughs> Молодцы. Ой, ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо, тихо. Дайте человека-то схватить. Хоть кого-нибудь. Все, все, все, все, все. Я ухожу, ухожу в воду. Так, и тебя надо съесть, кстати. Королевская спонтан. Хоть жизнь немножко поднимешь. Но они стали... Намного, ну, серьезнее противники Да, дай Ай Давай, последний, доедай, доедай Да ладно, а как это мне не дали За него ничего Как это, я его что, зря съел, что ли Ай. Торговцы плавниками каждый год съезжаются в кривую клешку. Потому что чем прославить убийство красивых животных ради частей их тела, лишенных вкусовых и питательных качеств, как не партии в гой, по 450 долларов с носа. Нифига себе! А звучит-то неплохо. Так, они меня кайф потеряют вообще. Ну и пока можем на следующий. Да что ж такое, как я люблю ультуту то под... под... подразжимать. Так, меня тут ждет еще один файт, поэтому. Пацаны, не расслабляемся. Так, пока у меня ульта есть, надо быстро ее колбасить. Ух ты, как я ее поймал-то за хвост, сейчас я и хвост, наверное, оторву. Да, нет? А, жаль. Меня потеряли. И еще, еще. А, я ударил. Укусил. Где ты? А, вот ты был. Конфульсик там бьется. Не, электричество очень полезная штука. Я понимаю, что и вампиризм. берега вывезли эту акулу-маку из Шириланки и выдрессировали для защиты своей территории. Маловероятно, но звучит захватывающе. И вампиризм штука хорошая. Но! Но без нее никуда. Так, а что у нас дальше? А, вот еще один квест. Все, погнали туда сразу. Что там надо сделать? Убить 10 скумбрий. Ой, я что-то про время забыл. Так быстро все летит. Ух. Сколько у нас осталось? 20 минут, нифига себе, как быстро играть. ящик заодно добиваю. Так, ну так минерал... Не было бы необходимости, если бы акула придерживалась хорошо сбалансированной питательной диеты. Так, а, я, я думал, что я к весту я к сундуку. Ну, в принципе, тоже неплохо. Если Раз, по пути... Удовлетворять свой зверский аппетит и электронировать но ну, звучит неплохо в целом. А я все на той же локации, да? Да, да, да. Плыви, да плыви эти, ну, ну, акула. Где квест? -то? А, вот, вижу. Королевская скумбрия, я плыву. Ну, конечно. Так, ну, баракутки нам вообще ничего не спрашны. Ну это я сейчас порву как-то Иди сюда Ах, ты что? Да она уже не сопротивляется А нет, сопротивляется еще. Это еще другая Тут две оказывается а вы шо? Сейчас я тебя порву. Кто там на меня? Подожди. Сейчас я тебя сначала съем. По-моему, я ее съем. Опа, мимо. Ай, за хвост мне Ну, Я ее тушил, убить. Там сбоку погрыз. И спереди, и сзади, и сбоку Мне это так доставляет, если честно Вот эти вот все мелочи Которые в принципе Соблюдаются То есть мы рвем друг друга Единственное жалко, что нам мне это не видно, когда у меня мало Это, конечно, не так и Ну я главный герой, ну конечно, ничего себе Еще бы я умер вот просто. Так. Ну хотя бы можно было бы какие нибудь это типа, самое сделать Блин, барабки Уже для меня так, -то. Так, просто единственное, да, там она, шипаст ее сложно съесть в целом. Ой, ну шо тут, блядь. Махо. Да меня никуда не уйдешь, ну шо тут. Она притворяется и может пускать как я понимаю да походу сегодня я точно прокачаюсь хорошенечко. Сколько я съел? 8? Еще 2 королевские рыбки надо минимум чем больше у него уровень, тем лучше или чем он жирнее. так, Золотой берег выполнен, отлично, еще один доп. -квест выполнен так, что у нас там дальше? есть еще что-нибудь? Вот, все, погнали. Сейчас на огромную маку будем охотиться. Где она там? Я не против. Так мака не хиппи, они воюют, они любят. Ну, хорошую лозунгу Такой как бы бодрящий. Так, вот и суперспособность готова. Теперь можно лететь на всех порах. А, по пути, не по пути, нет, не по пути, не будем брать есть 12 человек уникальная возможность это как доп-квест чисто заработать чтобы прокачаться в принципе правильно что здесь делал несколько доп-квестов чтобы постоянно не есть но ну, не плавать тупо есть рыбу ты можешь собрать сундуки собрать э, мать э, знаки машину или как их это, я просто не помню как называются либо выполнять маленькие топ-квест там всех 10 людей все 20. у него за место одного глаза это самое, мячик для гольфа. По-моему, это самое. Барракуда, ты-то куда? Ой, промахнул. Да что ж такое-то? Барракуда, ты-то куда лезешь? Туда? Мне хищник Мака нужен был, а ты, блин, лезешь. И уклонение, уклонение. И сейчас можно ее куда-то. Ой, поймал, ой, поймал, малыш. Быстро и Мако считается Сапсаном Всё, Сожрал. Но поскольку Полностью? Сапсан наземная Полностью. птица, для самой Мако квест. это прозвище не имеет никакого смысла. Все, я все дубквесты упал, представляете? Все, что можно было сделать, я сделал. Блин, да ладно, остается... Ну, здесь я не смог собрать вот эту штуку и пока что вот это, потому что здесь мне нужен пожилой. И здесь пожилой. Это как раз вот я здесь, наверное, подростковый. А, ну это со временем. Это если бы я прям поспешил. Да ты, блядь, кто там у меня? Паракулит, да ты По-моему, совсем страх потерял. Так, как я понимаю, мне нужно будет уровня 3, наверное, поднять, чтобы это самое. Чтобы, чтобы, чтобы, что? Чтобы правильно. Чтобы правильно говорю я. Так, это что? Это еще один доп квест. Преследуемая маг. Да не проблем. Только не знаю, почему на маленьких всяких лезет. Ну это ладно, страшно Как бы еще один дополнительный квест. На это маг это за семье. Мы все равно всех сидим огнем. Поэтому не переживайте. Так, способность готова. Ульта. Ульта рвать всех. Дополнительная электролизация да. супер -путер. Где это? На Отлично. Между двух луна. Так, где это? Маг еще. Она вроде горит, что она оглушенная, но она все равно потом под конечный итог уворачивается. Но это круто сделано, что они, в принципе, борются за свою жизнь. Ну, как бы без этого никак. О, она без плавников уже кое-как дергает Вся бедная на издыхание Ее все Без этого никак Блин, ну, до 20 уровня Это далеко опыт Это все меньше и меньше Эти и меньше. морские уборщики выполняют важную роль В очистке дна океана От съедобного и полусъедобного мусора Блин, и вправду Ведь все по факту все меньше и меньше Нам дают За все на свете А, она здесь Вот она, преследуемая баракулка так, сюда. Так, а в этом поймал просто баракут. Хорошо, е на not... Так, ну маква, ладно, щука даже есть, представляете. О! О. Так, и ребята баракуды три года подряд удерживают титул лучшей тусовочной группы Fort что ни один из ребят не является настоящей баракутой. Новый, знаете, прям как будто реально В киберпанк зашел, а Рихакбал рассказывает Что-то Так, ну, в принципе, опыт растет уже, уже радует Так, следующее задание у нас с этой стороны Поэтому будем по пути Где метка-то моя? Метка? Олег, плохо установил метку Вот так вот делаем Так, она а с этой стороны О, все, отлично Ну и будем вот пользоваться, чтобы По пути всякую дрянь собирать Допрыгну до туда Попробуем Раз, два, три Пусть хрен там плавает Так, попробуем снизу, наверное, да? Отлично Ну, ну, ну, ну, ну, ну Молодец Сократили немножко дистанцию Так, сундук вы... Опа, картиночка Картина масла Какая радость в клубе Кривая Клюшка все еще разрешается использовать хоккейные клюшки. Но это ненадолго, если на то будет воля Дага Томпсона, директора, отвечающего за членство в клубе. Так, вижу королевскую скумбрию, которую я должен обязательно съесть. Так, 80 метров, это стоит, это, блин, под водой. Ладно, пойдем гони. Раз уж по пути. Голод. Основная движущая силы акулы быка. Как я пробираюсь к цели. Через все. По суше. По воде. Опять же, по суше. По воде. Так, мне нужно вот здесь вот разогнаться немножко. Сделать тройной прыжок, потому что потом надо будет сюда падать. Обязательно. Так, здесь процентов что-то еще есть, да? Пока что-то здесь вроде ничего не надо, да? О! Преследование маха. Это наша, это наша цель, по-моему, да, так все Хорошо, что я под водой нашел. Рывм добычу. Мне вот это все-таки трепки не очень нравятся. Лучше бы давали бы на жаль плащ, вот Так вот мышки дергают, так все плохает понятно и видно. А тут еще и мышкой дергай. Поверх всего, что ты имеешь Куда мне плыть, пожалуйста, покажите Еще глубже, ну давай еще глубже Сейчас я заплыву куда-нибудь Наконец-то на берег Так, что у нас там еще есть по квестам? Большая барракуда так, а я что-то по пути не их самых совсем единицы всего. Так, давайте немножко подускоримся. Да, есть то, что позволит нам немножко ускориться. Ну, королевская Скумбрия еще там плавает, Ютуб удую. Лонга воде. Несомненно, самое сложное на поле. Поддается не каждому игроку. Конечно. Как бы мячик-то может случайно в сторону повести. Давай, давай, давай, давай, пошла, пошла, моя толстенькая, моя любименькая. Какая... А я бы такую съел. Чё Так, у нас тут еще знак есть наверху. Заберем его. А позже как? Быть. А, ну сейчас едем эту так, после нее, по-моему, наверное, босс откроется. И вот вообще будет прекрасным завершением. О! Я что, в бассейн прыгаю? Ну, конечно. Я что, в бассейн? Нет, ничего. Но я живу, зато. а, -а, -а Мне только в эту сторону, наверное, да. Так. Квесты. Нет, смотрите, не появилась никакая Ничего себе Так, а по убийце? А, дурная слава То есть не важно, да, где я, что я Мне их в любом случае А вот, 10 самов, 10 самов Вот, вот и задание Поехали, куда плыть Где квест? Квест где-то, вижу тебя А, мне надо плыть, это дело, потому что это самое Ты скажи, я скажу Потому там не перепрыгнуло 2000 метров да вы с ума сошли а чё это, это самое? подождите а где квесты? а почему здесь а не тут ладно а то у нас остался времени к копейке надо успеть бою фаутик давно стал излюбленным местом для ловли сама ой а почему квесты-то здесь? Я что-то не понял. 92%? То есть после всего сбора у меня только потом появились квесты? Где вы раньше были, я не знаю. Как бы это для меня родной дом. Ну, по факту, это для меня родной дом. Я уже здесь все сделал. Как бы я легкий перфекционист. Битта-стим не было бы здесь, наверное, 100% достижения. А не, ну когда игра мне прям западает душку, играет гравит кипер, то же самое. Я прям не могу себе отказать в том, чтобы не закрыть игру полностью. Ну, понятно, в общем, я не знаю, что. Может быть, это баг какой-нибудь, потому что, ну, это самое. Ну, это прям, что-то прям вообще не кайф. Ходите, их, 10 самов собирать. Ну, ладно, посмотрим, что мне за это дадут. -то. Для меня и крокодил-то, вот этот уже аллигатор, это так, семечки. Ну, если дома... А, нет, мало дома. Только когда кусаюсь, мало дома. Стоит его поймать, все. Мне же так, на ползубка. Еще два сумика осталось. Ага. Или это просто мне дали квесты, чтобы я такой, типа, блин, братан, у тебя что-то маленький уровень. Пройди-ка их, пожалуйста, мы тебе опыта накинем. Как вариант. Но я здесь же все закрыл. Почему квестов-то раньше не было? Они же беспонтовые полностью для этой акулы. Чисто для тех, кто хочет на 100% локацию закрыть, просто так... То есть, тогда, по факту, да, имеет смысл делать такие задания чисто без таких, которые, правда, хотят увидеть на локации 100%. Тогда я, ну, понимаю прекрасно. А так, нет. Так, понятно, надо еще перепрыгнуть, надо будет, потому что там жертв больше. Естественно. Ну и все, тоже суммите. В самом начале игры проходилось. Не, ну, по факту, ну, а что, это самое. Ну, как бы, где -то, где -то были раньше, Не, конечно, там, там по 40 Ну как бы копейки те же самые, но все равно полезные копейки в любом случае. Шесть. отличить от других видов рыб по характерному гладкому телу и визитной карточке у сам. Да, реально специально сделали квест, чтобы, блядь, я сюда вернулся. Потому что что дальше? Правильно, босс. Хорошо, давайте посмотрим, что нас там ждет за босс такой. Какого-нибудь пятого или восьмого уровня. Супер хищник, кстати. Супер хищник, ребят. Речной задира американский аллигатор. Так, может быть я просто бак какой-нибудь сварил, но у меня такого супер босса еще не было Но мы с ним повоюем 20 уровень, нет, ладно, я беру свои слова обратно Ульту, ульту Ладно, нам дали этот вес, чтобы мы такие, типа, расслабились, такие, просто кайфанули А потом такие, подержи-ка а аллигатора, блять, 20 уровня, братишка, посражайся с ним Особенно, хорошо, что у меня вон хотя бы электричество есть, но хотя бы в шоке, таком, он легком типа, и вот. Да ну вот это туша. Вот это туша. Блядь, только увернулся, потому что он покиньте, правда, только когда... Хотя... Съешь, съешь, съешь, про это. Перекуси немножко. Уклонение. Ух, уклонился. Где ты? Вижу тебя. Байки, байки, Земна. Но наша голова слишком молодая. Так, мы сейчас не смотреть что это такое. Кусочек пропустил. Я так и знал, что что-то я пропустил. Один по текстуру пропускаю. Как мне... Как я ненавижу текстуры. 2000 с половиной метров. Следующий квест. 2000 с половиной тысячи метров. Где? Ага, вот он. А как раз продолжение. Так, сначала смотрим на эволюцию. У нас 5 минут осталось. Как раз смотрим продолжение сюжета. Тихое место, в котором акула может медитировать и развивать свой потенциал. Так, а куда это самое? В органы? А, да блин. Ну так, эта эволюция позволяет вам дольше выживать на суше. Штука полезная, но бесполезная. Мне, кстати, вот тело, когда кого-то буду убивать из боссов, Лучше надевать вот это. Почему? Потому что он прибавляет жиры, белки, минералы. То есть, когда я беру сундуки и всякую дрянь, лучше использовать это тело. Но когда я иду воевать, то, естественно, вот это тело. Пока что оно мне очень нравится, но теневые я тоже все-таки буду прокачивать сейчас. Потому что восстанавливает хпшечку. Еще... А, кстати, а как это? А, ну здесь мы чисто электрическое да, получаем. электрический хвост, электрическая голова... То есть вот этих двух надо вот будет убить еще. Блин, ну вот это надо напоить нарезку, что ли, типа, Потому что до них так долго добираться. Столько времени убил. построили как раз ко времени медленного упадка популярности гольфа. Неплохая идея для решения проблем. А, и сюда так это самое по пути, если что. Просто чтобы потом это, это самое забыть. Ну и вы понимаете, как это дело все собирается. Скучно, бесполезно. Ну и те же самые сундуки. Единственное, что полезно, и то не факт, это вот эти вот места красивые, там. Статуи разные из мусора, там, полови гриби и так далее. Так, давайте посмотрим, что там у них. А, Ман Итер. Телеканал Маны Итер. На борту королевы Каджунов напряженная обстановка из-за сложных семейных отношений. Кайл! Что там? Со ты не управишься! Я могу, но в нем, пожалуй, футов 20. Пятнадцать. Как скажешь? Не можешь? Ну да, я выйду, сделаю! Я, старик однорукий! Да, вот может хватит тебе калечить акули их малышей? Что сказал? Ничего! А, пацан говно не мог поймать подгозника, а туда же! Будет меня учить, как ловить акул. Прикинь! Хочу сказать, я сюда приехал в надежде на возможность нам побыть вместе, как сын с отцом. Ну, теперь не знаю. Может, надо поискать себе другое занятие на лето? А, не всем на роду написано быть рыболовами. Я, ну, надеюсь, хоть эта вся хрень университетская ему на пользу пойдет. То есть отец отец хочет чтобы он пошел именно по его стопам полностью <как> то есть ему не нравится что он сам пошел по стопам отца а сын не может пойти по стопам. не очень люблю так делать я как бы привязывают свои вещи свои типа привычки скажем так и все остальное в этом то, чего не смогли достичь они, хотят, чтобы за них делают их сын. Такое бывает часто. Он, сын, дочь, неважно. Так а почему я птицу не могу съесть? Не понял. то что чейку хотел съесть, а мне не дали. Это жадно, жадно, обидно. Жадно, жадно это я, а обидно это в игре. Ну, как бы, так поступать в целом. Блин, смотрите, как спокойно. Никого нет. Ну, там люди только плавают. Ну, и одного скушаю, можно, пожалуйста, Переходить. Люди даже не поняли, по-моему, что произошло Да, они там очень там кайфуют И, в общем, либо он хочет ему навязать Чтобы тут продолжил его деятельность И рано или поздно, судя по всему Знаменитый пирс номер один в Сапфировой бухте Порадует посетителей скибалом Жареными креветками И футболками с элегантными принтами Вот, рано или поздно нашел Мегалодона В целом внизу... Окунь-альбинос Окунь-окунечек такой маленький, так просто поместь. Акула молот. Смотрите, акула молот и наступает. На нее напал чисто поровка Я не думаю, что я так быстро съем, если честно. Даже не представлял, что такое. Блин, ее так жалко стало. Ну мне надо что-то есть. 240, 100, 175. Ну нормально, они хотя бы неплохо прибавляют. Тюлени моя любят, Большие черепахи, смотрите, какие. Аппетитные. Разновидность животных не очень большая, как можно заметить Ну, те же самые тюлени, окунята Хорошо, что хотя бы разные акулы появляются Уже хорошо Разные виды, потому что мы, получается, акула-бык Мы не умеет уклоняться Звучит Кто там? Это кто? М марлин? Марлин на меня 260 прибавляет Вот <связывая> это прям Прям то, что надо и в целом... Ну-ка, Марлин, иди сюда. Своим носом хотел меня проткнуть. Отдых в убежище позволяет Акуре набраться уверенности и стать результативнее. Зал и так опять подключил. Ну почему я это делаю? Так. Челюсть. Как она выглядит? Все челюсти выглядят реально круто. Ее можно будет использовать, но в будущем. Естественно, в будущем. Надо еще вот с ними как сражаться. Вот для... Так, ловушка. Но в принципе все то же самое. Задание. Как бы иди сделай, иди выполни. Ну музыка классная. Мне нравится, что на паузе, где бы я не был результат подрублена, то музыка остается. Вот это реально к чему уклонился? Еще раз уклонился не смею уклоняться когда я тебя хочу съесть ладно там кто-то другой так ну все на этом будем заканчивать дайте как <гас> <гас> какой красивый пейзаж какой красивый пейзаж а в целом или на фоне города так как в, в киберпанке не в киберпанке тут не получится нужен именно пейзажик вот вот так вот да вот так вообще красота а если под Ну под водой не, но ну, под водой мы и так это самое много времени проводим, ща, ща, ща Ну в целом, игра пока что радует, не перестает удивлять в некоторых своих аспектах, но так же радует Акула А, понятно, я не смогу, да, развернуться, а жаль А жаль, а жаль, я хотел как раз, чтобы личка. надо было. Ну ладно, так что на таком красивом закате... Да куда ты развернешься на таком красивом закате. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.